Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами рассмотрим, как сделать рассылку с личного кабинета на сайте Арифлэм. Итак, вы входите в личный кабинет. Вот здесь, где написано ваше имя, фамилия, имя, отчество, навели мышкой на вот эту птичку и находите «Система рассылки e-mail. Ну вот она перед нами, открылась система. Здесь мы с вами выбираем все, что нам нужно. Допустим, сейчас мы с вами будем рассматривать, как сделать рассылку первому, вернее, персональной группе. Выбирать вы можете первый уровень, выбрать только лидерскую группу, персональную, директорские группы. Но мы с вами выбираем персональную группу. Здесь мы можем с вами выбрать и уровни, и звания, все мы можем здесь выбирать. Но давайте сейчас мы с вами выберем, чтобы сделать рассылку, допустим, те, кто присоединился, ну, допустим, давайте так, с 17 января, к примеру, так, да, по, сегодня у нас 28, по 28 января. Вот так, допустим, сделали. Здесь вот э, тоже можете выбирать все активные, неактивные. Вот здесь раз, ой. Простите, раз, удалили эту птичку и выбираете, каких вам нужно, спящих, не спящих. Вот здесь любую, что вас интересует, то вы и делаете. Новые рекруты, квалифицированные рекруты. Именно какую целевую аудиторию вы хотите выбрать. И также по wellness можете выбирать. И по другим параметрам вы можете выбирать. Все можете выбирать. Даже те, кто сделал личных баллов, допустим, 200, допустим, 500, чтобы вам сразу программа показала какие люди у вас есть, вы хотите поздравить людей, допустим, которые сделали э, личные баллов, там, 500 баллов, вы хотите их поздравить. Вот здесь вот выбираете, вот здесь выбираете, вот в этом месте ставите личные 500 баллов, и программа будет показывать. Но ну, мы сейчас с вами э, отправим, допустим, определенное письмо э, людям, которые присоединились к нам с 17 января по 28 января. Вот здесь вы вставляете ну, текст, который вы хотели бы сделать. Обязательно напишите тему. Обязательно напишите тему. Далее. Потом вы загружаете вот так вот. Загружаете любой файл, который вам нужен. Или картинку, какую вы хотите с рабочего стола. Любую. Выбираете картинку с рабочего стола. Ну, вот какую бы вы хотели. Ну, допустим, вот эту. Вот. Вот так вы ее выбрали. Но чтобы она загрузилась, кликайте на слово «Загрузить». Далее мы с вами просматриваем список. Вот, просмотр. Что мы с вами будем отправлять? А, мы не выбрали «Активность». «Персональная группа». «Активность» поставим «Все». Вот так выбрали. Это мы, это мы уже загрузили. Файл, чтобы обязательно был загруженный. И делаем просмотр. Сейчас загрузится. И смотрите, нам компания предоставляет весь список, которые присоединились за это время, допустим, ко мне в мою персональную группу. Если нам надо кого-то удалить, мы с вами удаляем. То бишь, этому человеку не нужно отправлять это письмо. И вот этому человеку не нужно отправлять это письмо. Проверили, все сходится, все правильно, тогда кликаем на «Отправить». И таким образом мы автоматически, практически один кликом, даем информацию нашим коллегам, которые зарегистрированы в нашей структуре. То бишь коммуницируем с людьми через e-mail рассылку. С вами на связи была Лотникова Лёля.